Снова всем welcome! Это снова я. И вот до Нового года осталось 5 минут. Вот, так вот встречают Новый год японцы. Здесь значит у нас это самое еще 4 минуты. Вот. В общем, таким образом здесь снимают Видео, э, видео. Вот, так вот там куча японцев торчит. А вот кто-то на кораблях встречает Новый год, кто-то вот катается там на этих, как они называются, американских горках, в общем, да, ну, в принципе, вот нас тут четверо стоит, Но здесь немного не мерзнем, в принципе, есть что выпить, ну, у русских всегда еще ведь, а вот у японцев нет нифига, они как видно на сухую все стоят, отмечают. В общем, что можно сказать? Вот там встает корабли, вон они с этими самыми, и вот здесь остановились тоже, да? Три минуты. В общем, сейчас все будут ждать отсчета, и, ну, как бы тут типа отмечать Новый год. А вот с этим в отеле вот еще, Вот отель. И вот там видно, что куча народу торчит в отеле внутри. Там вот тоже карусели, тут разные эти самые э, парк. Здесь парк развлечений, американский горк, карусели для детишек. Так, до сюда, то есть. Вот. И, ну, в принципе, как бы, достаточно интересно. Я, если честно, первый раз сюда пришел. До этого я встречал в других местах. Кстати, вот, большие корабли вот туда пришли. Тоже. А, Это, Декайфуны, Кимаштану. Поскольку они... А, В Вот, там даже большие теплоходы приплыли сюда, чтобы вот именно встретить Новый год. То есть, как бы... Именно вот э, около Якогамы, это место, как бы, Якогама станция, а, здесь находится всякие вот парк развлечений и этот памятник кораблю Нихомару. Нихомару, ну, здесь его не видно, но вот в той стороне там находится, около вот вот этой вот башни, это Landmark Тауэр. Здесь там внутри это самое, ну, здесь по куча кафешек разных там магазинчиков. О, осталась минута. Тут что-то там включили. Итак. Вот последняя минута. Сейчас пойдет отчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.. Два, один, два, Все, Новый год. Всех с Новым годом. Вот Алпа тут стоит. С Новым годом, блядь. С Новым годом всех. Вот, значит... Но салюта что то нету. А, вот, so, ханаби нету. Ханаби нету. Ханаби нету. Асокомо ханаби нету. Ааа, короче, нет, нету этой самой, как его, салюта нету. Печалька вообще как-то. А вот тут все вышли, он там что то ставит. фоткует. Видимо. Вот. в принципе тоже интересно достаточно если хотите приезжайте на югагаму в японии на новый год здесь у вот достаточно много народу можно своей компании вот также встать или в кафе или куда-нибудь вот катер арендовать или в парк аттракционов там вот и спокойненько отметить там вот здесь с уидом офигенным вот или вот в отеле вот там снять номер или вот в карусели Снять там, это, купить билет там в карусели, встретить Новый Год. В принципе, прикольно что Да, достаточно интересно. Я, его, блин, как говорится, не пожалел, что приехал. Ну, вот, в принципе, сейчас пойдем куда-нибудь погуляем, отдохнем. Вот, ну, в общем, всех еще раз с праздником, с Новым Годом. Счастья, здоровья, успехов там, всего самого наилучшего. Значит, побольше, то есть, как бы... Денег, хорошую работу благополучие в личной и семейной жизни то есть, ну, то есть чтобы у вас все было замечательно в новом году а я постараюсь для вас снимать побольше новых видео вот. ну все Если вам понравился обязательно подписывайтесь ставьте лайки мы с вами увидимся в следующих видео до связи